Один здесь где-то. 36, блин, быстрее, быстрее, твою мать, давай! А? Их трое, Их два охуели, вы что, с ума сошлись, что ли? А? А? Где ты? А? А? Всем респект, братва, с вами Радио 120 Гигабайт, и мы с вами находимся в игре... Five Nights at Freddy's VR, ребята, вышла VR-версия легендарной франшизы, которая включает в себя все части, насколько я понимаю, плюс еще какие-то бонусы, ребята. И я вам скажу, что это круто. Почему? Потому что я никогда не играл в Five Nights at Freddy's. Никогда в жизни я не играл в эту игру. А, называется она типа Five Nights at Freddy's VR Help Wanted. Но самый большой недостаток этой игры, то, что нет русского языка совсем, вот, ебать. Ебать! Здрасте. Я уже немножко поиграл, чтобы примерно понять, что как надо делать. Так, ладно, вот смотрите, значит, тут можно выбрать часть. Первая, вторая, третья. Darkrooms, вот это уже какие-то дополнительные штуки. Давайте мы просто с вами пойдем в оригинальную первую часть. Как видите, у меня все ночи закрыты. Соответственно, чтобы открыть следующую, надо пройти. Нам надо попробовать пройти хотя бы одну. Так, нажмите кнопку, чтобы начать, нажимаем. Я заметил, одна проблема, ребят, тут есть. Насколько понимаю, вот у нас, значит, здесь показатель энергии. Двери есть. Вот это я не знаю, насколько вы видите да сейчас есть я включу вы видите что у нас здесь дверь и здесь справа еще одна дверь да а, соответственно я значит сижу вот здесь вот эти две камеры показывают значит что-то что вот здесь у нас слева находится да слева справа от меня задача наша такая полить по камерам этих ебучих аниматроников где эти пидрыши вот они и они стоят здесь еще пока да вот камера и вот значит вот так они могут ко мне значит пройти и меня э, выебать в очко скримером да страшным пожалуйста хватит гореть свет нужно следить за энергией ребята когда я закрываю двери, энергия начинает расходоваться намного быстрее. Один ушел. Видали, блядь, только что. Один ушел, блядь, одного не стало. Это плохо для меня. Где он, блядь? Вот он идет ко мне, пидор! Стой на месте там! Надо экономить энергию, ребята. Она у меня расходуется на камеры. Надеюсь, больше никто не пойдет. Все остальные тут, блядь. Стой на месте там, пидор. Вот, я могу заблокировать двери, но это начнет сжирать очень много энергии, если энергии закончится, у меня тут все погаснет, и они точно до меня доберутся. Поэтому надо очень аккуратно за этим следить, насколько я понимаю, да? Куда ты делся? Где ты? Вот он ты! Стой на месте! Что здесь? Больше никаких нет? Он, на, он у нас один. Он у нас один идет ко мне. Он не страшный. Я за ним смогу следить. Да заткнись ты, чувак! Ты меня уже заебал! Все хорошо. Это изи. Короче, что я хотел сказать. Есть одна проблема. Дело в том, что в VR вот это все довольно-таки видно, да? То есть, если в оригинале было все хорошо видно, ты прям а, в лицо получался себе камеру, то здесь надо нагибаться и, смотрите, оно то, так себе качество. здесь вообще темно. Куды? Пропал! Где ты? Куда ты делся? Где ты, сука? Вот он ты. Так, еще есть, у меня еще 68. Время, мне надо жить до 6 утра. Время 2 ночи, ребят. Он же очень близко ко мне. Скоро надо будет закрывать нахуй эту дверь. И балансировать между двумя мирами, да? я смогу же? Правильно, скажи мне, пожалуйста, что я смогу. Все хорошо, мы знаем, где ты. Он пока один, это ночь первая, здесь все просто. Он всего лишь один жалкий педик. А это что такое? Что это было? Ничего нет. Выключен у тебя... Куда делся? Блять. Все, видишь, как плохо? Видишь, как плохо? Три часа ночи, видишь, как плохо? Твою мать, а! Где ты? А! А! Он здесь! Это другой! Это другой! Их двое! Они оба там! Они оба справа! Они оба справа! Все хорошо, оба справа! Четыре утра! А! А! Где ты? Один здесь где-то! 36! Быстрее, быстрее! Твою мать, давай! А! Их трое, их давай охуели, вы че, с ума сошлись, что ли? А? А? Где ты? А? А? Иди нахуй. А? 25%. 4 быстрее! Время, пожалуйста! Я выключу это! Уходи! А! Нет, нет, нет, нет, не надо! Я выключаю! Я выключаю! Нет, выключи! Все, пожалуйста, 5 утра! У меня мало времени! Тут никого нет слева! Слева никого нет! Никого нет! А! Быстрей! Эту дверь держим закрытой, Давай 5 утра! Вон он идет! А! Что и там на месте? Быстрей! Время! 4%, ну пожалуйста, не надо! Давай! Давай! А! А! а? а? Не надо! Нет, нет, нет! Сколько время? А! А, а я выжил! Сосать! Факе, блядь! Извинял, где нахуй? Затащил, а, да, это было легко, так. Game one, claim your prize, дай мне приз. А какой будет приз у меня? Ура, это что? Шоколадка? Фредди, а можешь сажать ее? Ой, я захавал. Я скажу, это было напряженно, ребят. Мы были прям на грани. Мы были прям на грани с вами. Здравствуйте. Даже в меню уже страшно, если честно, да? Она меня, блядь, пугает, пиздец. Ходить в игре, как внимательно перемещения никакого нету, но оно здесь и не нужно. Э -э игруха очень в итоге э -э становится веселой, правда. 515 рублей стоит в семе, но я считаю, что за все части это очень даже неплохо. Так, спогнали. Да ты заколебал меня, брат. Так, здесь всего три. Надо еще, ребят, я заметил, что надо вслушиваться. Когда они идут, их слышно, ребята. Поэтому вот этот чувак, он, наверное, специально сидит это пизди. Не дает мне послушать нормально вот этот чувак. Его даже выключить. О, знаю, как его выключить. Я, я нашел, как его выключить, лол. Минус один. Куда ты идешь? Стой там на месте, да? Так, все, ты стоишь. Ага. Блядь! Стой! Двое! Так, теперь их двое здесь. Но они слева, они вот здесь вот где-то. Ничего не работает, да? Что это? Где еще один? Их было двое? А! Он остался всего один здесь. Твою мать! Так, этот здесь. Хорошо, ты тут тусуйся. Я тебе не запрещаю. Он здесь! Тихо, спокойно, не нервничаем. Он идет сюда? Куда ты идешь? Где ты? Почему я тебя не вижу? Иди нахуй? Он здесь. Привет, брат! Ты думаешь, я не заметил, что ли? Уходи уже, ало! Бля, вот здесь самое ужасное, это менеджерить вот эту ебучую энергию, которая, конечно же, у меня закончится. Конечно же, она у меня закончится, ребят. Твою мать. Ну здесь надо дверь закрытой держать, он здесь стоит. Нет, он ушел. Он ушел, да? Открываем дверь. Все, это еще здесь. Пошел ты нахуй. Я никого не вижу, на самом деле, рядом с тобой. Куда они ушли? Ага! Здравствуйте! Здравствуйте, да? Блять! Во, пришел сюда, но он-то. Блять, идет сюда, да? Он сейчас сюда придет. Никого не вижу! Никого не вижу! Так, но здесь стоит, чувак! Ты меня не наебешь! И этот стоит! Они у меня слева и справа стоят здесь! Блять, у меня очень мало энергии, 3 часа ночи, пожалуйста, уйдите. Это нечестно! Уходите! Что это за звук? Я же не могу в шкаф уйти, понимаете, да? Он где-то здесь. Привет. Не, ну все, пиздец. 4 утра, пожалуйста. Пожалуйста, быстрее, 5 утра, пожалуйста. Тут есть что-нибудь? Нету. Здесь есть что-нибудь? Нету. Почему я не могу? А! А! Нажми! Нажми! А -а -а! Спасибо, кто посмотрел видео до конца. Ребята, ставьте лайки, если вам очень сильно понравилось, я пошел стирать штаны. Да, ребята, пишите, что-нибудь в комментах, тоже хорошее. Хотите ли вы эту игру, может быть, на стрим, или, может быть, хотите, чтобы я все-таки попробовал пройти дальше второй ночи. Если честно, я сейчас не готов. Что-то в VR. На самом деле, хорроры очень жестко воспринимается мной. На стриме я хотя бы вас вижу, могу с вами пообщаться, да. А здесь я не могу, поэтому я пошел нахуй, ребятки. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, конечно, здесь вы еще не подписаны. И покажите видео друзьям, если оно вам понравилось. Если понравилось, то не надо. Если понравилось, то обязательно покажите. Все, с вами был Мародер 120 Гигабайт, жестко, всем респектов. Йоу. Пожалуйста. Я люблю записывать VR, блядь, очень люблю я писать VR, великолепно, удобно, пока а подключился, ёбнулся нахуй, чё, VR, пацаны, ёпта, где, блядь, наушники мои, блядь, твою мать, опаньки, магро, опаньки.